Приветствую! С вами опять я, Сергей Бердачек, и Мы продолжаем курс по поисковой оптимизации. Тема сегодняшнего занятия – это контент. В общем-то, та информация, которую вы показываете на странице людям, то, что они искали. Вот человек искал, дал запрос поисковой системе, ему выдали снипеты, набор снипетов он кликнул, и ему отобразилась страница, ваша страница с тем контентом. По тому что же писать какого размера В общем, есть множество разных критериев самое важное у вас должно быть не менее 200 слов начиная от 200 слов уже страница нормально индексируется обычно не менее более 1000 знаков я обычно статьи до 200, две с половиной пятьсот где-то так В общем, в 1000 знаков достаточно проблематично вписать полноценную страницу, но последний алгоритм Google, в общем, судя по всему именно к маленьким страницам больше доверия. То есть, если у вас есть scroll bar такие вот, то страницы не помещается на экран. Google считает, что достаточно тяжело их читать, поэтому старайтесь по возможности сделать как-то... Именно так текст как удобно вашим клиентам, как удобно будет пользователю. Можно даже тестировать разные варианты одного и того же текста под ключевую фразу смысла не конкурентная, потому что угадать на самом деле достаточно сложно. И всякие фишки, которые работали раньше по выделениям, по наполнению фразами, то есть вы... раньше была такая штука, что много много много фраз ключевых добавлялось текст. За счет этого типа ранжирования было. Сейчас это уже на самом деле не столь важно. Больше даже важно, чтобы кто ссылается по какой ключевой фразе. И аналитические системы определяют, что, о чем конкретно эта статья. Статья даже может не включать вот эту фразу по факту. То есть есть примеры, когда идет здесь набора на самой статье. Нету этой информации именно в такой форме. Но по-хорошему желательно чтобы это было в тайтле в заголовке в тегах h1, h2 и самой странице что еще это выделение картинок, видео В следующий раз поговорим про эту тему в общем-то основные этапы создания страниц то есть у вас должно быть полезный контент то есть человеку должно быть интересно читать, чтобы он задерживался. Не менее 30 секунд он задержался на этой странице, не ушел. Желательно, чтобы несколько страниц по цепочке спровоцировать движение. То есть страницу обычно завершаем каким-то действием, призывом к действию. Например, рекомендуем статью еще по такой-то тематике. Понравился урок? Внизу страницы есть ссылки соцсетей. Кликайте пожалуйста на них, страница перезагрузится и вы сможете скачать запись этого видео себе на компьютер. Удачи!